Привет! Сегодня у нас медитация, которая посвящена способности концентрироваться на внутреннем ощущении пустоты. Состояние, которое позволяет себе, несмотря на свое название, Чувствовать себя наполненным, чувствовать внутреннюю свежесть. В этом состоянии поток мыслей останавливается, и наше внимание начинает походить на луч лазера, быть высоко концентрированным и прожигать любые препятствия и получать любые наши желания, реализовывать любое наше намерение воплощать наши мысли в реальность. И в этой практике мы будем вспоминать, что это такое, когда внимание на сто процентов сосредоточено на каком-то одном действии, мысли или процессе. И начнем мы с того, что осознанными движениями сначала сядем максимально комфортно, и удобно. После этого закроем глаза и внутренне переместим внимание в середину своего тела, в область груди или солнечного сплетения. Почувствуйте, как усиливается ваша связь с телом, перемещая ваше внимание в середину вашего тела. И после этого, сделайте глубокий вдох и выдох. Позвольте своему вниманию все больше и глубже Поглощаться наблюдением за вашим дыханием. Вдох. Выдох. Отпускайте любые ожидания на эту практику. Все, что сейчас имеет значение, это тотальная концентрация на своем вдохе и выдохе. Позвольте любым процессам, которые способны сейчас отвлечь вас отойти на второй план и либо завершиться совсем без вашего активного участия, либо прийти к вам через какое-то время, когда вы будете к ним готовы. А до той поры вся энергия, которая сейчас уходит на их поддержание, возвращается к вам, усиливая ваше внимание. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом ваше тело становится все более расслабленным более свежим, все более текущим. И чем больше идет внимание и концентрации на вашем дыхании, тем глубже расслабляется ваше тело. Расслабляются внутренние психические процессы, растворяются узелки напряжений и темные пятнышки недоосмысленных дум, идей, и других ментальных конструкций. Полная свежесть и чистота. Майский теплый день. Свежий воздух, природа. Почувствуйте эту внутреннюю гармонию и расслабленность момент когда вы дышите полной грудью и вбираете всю свежесть этого мира чувствуя внутреннюю наполненность и готовность делать что-то очень важное для вас сейчас. Сфокусируйте свое внимание. В области вашего сердца. Позвольте себе ощутить, что чем полнее вы концентрируетесь своим взглядом и вниманием на вашем сердце, тем сильнее вы чувствуете освежающую и исцеляющую волну тепла, которая исходит из сердца. Просто Осознавайте, как свежесть и целительный свет в центре вашей груди начинает все больше и плотнее окутывать вас И наполнять божественным свечением изнутри. И начните... Плавно раскручивать это состояние света и исцеления. Начните чувствовать этот свет. всему телу, в шее, в голове, во всей груди, в позвоночнике, спине, животе, таз, руки, ноги все тело излучает чистый освежающий свет. Позвольте себе немного светиться вот, Благостным умиротворением, Которое дает вам Ваша целительная сила. Та сила, Которая всегда с вами, И которая позволяет Быть полностью осознанным быть полностью в моменте здесь и сейчас. Тотальный поток. Тотальная наполненность. Да. Удерживайте свое внимание на собственном свечении. И том целительном эффекте, который вы создаете своим свечением. Просто чувствуйте и наблюдайте за своим внутренним свечением.